Итак, упражнение номер один. Мы взяли палку, ну чуть шире плеч. Вот так, чуть шире плеч. Теперь у меня массажное движение. Первое, это по заднице. От ягодичной складки по вот, ягодицы. Второе упражнение, от этого положения максимально вверх. Я для этого вынужден. Для удобства слегка согнуться. У меня работают плечи, лопатки. И это одновременно массажное движение и упражнение для лопаток. Пожалуйста. На напряжение? Я ягодицы да, напрягаю? Ты напрягаешь ягодицы, ты напрягаешь руки, ты напрягаешь вся... И вниз, и вверх, и В Две стороны. Вот. Постарайся высшие руки поднять и и чуть, чуть наклониться. Получается, ты грудь а -а -а. немножко втягиваешь, и по спине, вот ты пойдешь, Ты можешь эту всю амплитуду отсюда до сюда разделить на две-три части одну часть, вторую часть, третью часть. Важно сказать, да, что не должно быть вот этого движения плечом. А у тебя, плечи, если ты плечи завалишь ты... сюда, завали, поехали. У тебя работает там будет лопатка, видишь, Вот, видишь, И у тебя будет работать лопатка. Это тебя ни в коем случае для нет. Для людей с болью в плече, у которых. Еще раз. Мы показываем, у которых боль в плече, боль загреб. И мы на это показываем упражнение для здоровья. Мы никого не лечим, мы показываем упражнение. Для Есть здоровья. ли какой-то фокус или акцент для того, чтобы не включалась шея и трапеция? Голова. Вот опущена вниз. Все. То есть я максимально вытягиваю шею. Шею натягиваешь. Вот. Вот. Приятно. А? Приятно. А Ящик. Сейчас... Второе упражнение. Ты идешь от ягодичной складки вниз. То есть я как бы одновременно. Ты одновременно, как бы, я, одновременно я, да, натягиваешь ногами, руки и одновременно натягиваешь ногами, чтобы у тебя было это равномерное скольжение. То есть я вот здесь я как бы упираюсь. Да, ты все время с ноги и, упираешься в палку. Да. Раз. Вот. А, здесь, наверное, голова продолжение твой. Нет, не голова замочили. все равно всегда опущена а, вниз. Всегда подбородок опущен, вот где, вот, вот, вот. Это второй а сгибаться? А поясницу сгибать? Лифточабедный сустав. Ты в основном сгибаешь туловище, у тебя поясницу сгибаешь, вот где ты. Ага. Вот где То ты. То есть вот. я сгибаю? Вот, да, вот. Вот где ты ходишь. Вот где ты ходишь. Теперь поехали дальше. Не все. Теперь ты третье упражнение. Ты идешь по голени. До Ахилова. No. Палку взяли. Присели. А руки вниз под колено. Uh -huh. И приседаешь чуть-чуть. Задницу приседаешь. За приседаешь Поехали по голени. По голени. Вот. Ага, то есть я стараюсь да, ну, вот, вот да, так, вот чтобы что максимально вот. по костям практически. Ну по мышцам. Ну по мышцам, но стремлюсь туда к Да, кости. Вот. Как будто бы соскаблить хочу мышцы да, кости. Ты соскабливаешь, да. Давай. Раз. Два. Все я. Как тебе? Мощь.